Таунхаус в Сочи по цене ниже рынка. Друзья, всем привет в сегодняшнем выпуске Таунхаус в Сочи по цене ниже рынка. Если быть точнее, это Адлер, улица Зеленая. Рядом шумит небольшая речка. Такое хорошее окружение. Смотрите, цветут розы. Рядом очень много пальм. Есть такая зона отдыха, где можно пожарить шашлыки. Вот так вот выглядит сама Речка, очень хорошее место расположения. Я по развязке, то есть рядом аэропорт, но самолетов не слышно от слова. Совсем рядом ЖД вокзал, совсем недалеко до Красной Поляны, конечно же недалеко до центра Сочи. Поэтому обязательно посмотрите это видео до конца. Но сразу хочу сказать, что вот эти пальмы, да, вот этот оазис, он не будет, к сожалению, относиться к нашему таунхаусу. Он будет относиться вот к этим строящимся домам. Просто уже, к слову говоря, в двух словах расскажу. Да? То есть это вот такой коттеджный поселок, называется Лесной Вернисаж. Широкая бетонная дорога. Здесь стоимость 420 тысяч за квадратный метр. Все дома с гаражами с бассейном. Вот так он выглядит. Осталось два дома. 260 и, по-моему, 320 или 360 квадратных метров. А наш Талхаус находится вот тут. Площадь его 142,7 квадратных метра. Территория как бы закрытая. приятно поют птички. Документы уже получены. Сделка регистрируется в Росреестре. Соседи себе делают здесь Собака смотрит в окно, в двух таунхаусах ремонт уже сделан, люди живут. То есть вот целый стояк – это 142 метра, либо 174. Тут такие планировки. Вот. На каждый таунхаус есть свое парковочное место. Застройщик обещал выполнить свои обязательства, то есть здесь сделать насаждение, клумбы и так далее. Проблем с парковкой нет, приехали, припарковали. Вот территория к нашему таунхаусу, и вот вход. А это входы в большие таунхаусы, они по-моему по 180 квадратных метров. То есть тут вот осталось чуть-чуть довести до ума. Вот там большие террасы с потрясающим видом на горы, которых я отсюда не вижу. Еще раз о плюсах, то есть вы припарковались, это, быть может, ваше ландшафтное озеленение, зона для ландшафтного озеленения. Либо террасы, как сделали соседи. Значит, свой отдельный вход, все коммуникации центральные, двухконтурный газовый котел. То есть вот вы зашли, это место кухни. То есть здесь, вероятнее всего, будет газовая плита, двухконтурный газовый котел в баксе. Жень, покажи, пожалуйста, вот здесь. Ну, туда-то ты не залезешь. Вы туда сделаете лесенку. Там большая кладовка, высота 2 метра. Ну, это один из бонусов. Двигаемся дальше. Давай свет включим. Там просто... А, включи, Жень, погас. А, смотрите, какой большой санузел. О, работает. А он гаснет почему-то. На, нажми, может батарейка садится. Покажи, пока батарейка не села. Большой санузел получается. Давай я еще вот так посвечу. Такие неполадки у нас в съемках получились. В общем, большущий санузел получается, да, и он получается как бы раздельный. Выходит так, да, то есть у вас здесь может быть зона, я не знаю, санузла, здесь зона ванны или наоборот, как вы захотите. Вот, витражное остекление, поднимаемся на второй этаж. Планировка очень хорошая, повторюсь, общая площадь 142 и 7 квадратных метра. то есть везде свои стояки, соответственно на каждом этаже можно сделать санузел, есть балкон, он угловой, да, таунхаус, достаточно хороший вид, поэтому сейчас вот эти коттеджи достроятся и будет вид еще лучше. На балкон мы выйдем, наверное, с третьего этажа, здесь тоже витражное окно, то есть балкон и поднимаемся на третий этаж. На третьем этаже, соответственно, есть тоже свои преимущества, это высокие потолки, то есть тут можно сделать детскую комнату, сделать второй уровень. Кстати, сегодня очень жарко, здесь как в термосе, то есть летом будет прохладно, зимой будет тепло. А, кстати, на балкон мы выйти не сможем, потому что у меня нет ключа. Вот. Покажи, Жень, с окна, то есть вот, это, вот этот весь холм. А вот этот вот, да, весь холм, он будет застроен. Это, по-моему, у нас идет династия Хиллз. 31 дом, значит, апартаменты, некоторые дома уже сданы. Это я к чему? Там стоимость от 198 тысяч за квадратный метр. Вот в этом коттеджном поселке стоимость от 420 за квадратный метр. А у нас цена, вы не поверите. Чуть не забыл сказать, автобусная остановка рядом с домом, все сетевые магазины и так далее, и так далее, по инфраструктуре проблем нет. Друзья, мы сильно старались. Поставьте лайк, ведь это совсем не сложно. И подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделали. Если поставите колокольчик, вам будет приходить уведомление о выпуске, вот таких вот срочных продаж. Представьте, лесной вернисаж, вот тот дорогой коттеджный поселок, достроится. Династия Хиллз, которая по 198 тысяч за квадратный метр, тоже достроится. Кстати, там минимальная цена входа 3 миллиона 900 тысяч. А у нас-то всего по 133. Таунхаус по цене ниже рынка с документами. 19 миллионов. Звоните по телефону, который появится на ваших экранах. Кто первый позвонит, будет хороший торг. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волк Стрит. До новых видео. Пока.